Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вам расскажем о военном таланте Эсена как полководца. Статья посвящена Тайше Эссену из айратского племени Чорос, одному из крупных политических деятелей Центральной Азии XV века. Автор. Приходит к выводу, что крупновоставное вторжение в пределе Минской империи в 1449 году было тщательно продуманным планом с использованием методов шпионажа и тактикой, основанной на триадной структуре войска. Поражение в этой кампании было обусловлено нарушением общего руководства военной организации армии кочевников и неподчинения двух крыльев армейскому центру. К моменту политического и военного противостояния самой могущественной империи Дальневосточного региона СН уже имел значительный военный опыт. В 1420-х годах СН успел реализовать три военные кампании против Восточного Магалистана под своим командованием, которые закончились вполне результативно. Благодаря успехам этих операций территория политического влияния Айратов Простиралась на Западе до Бишбалыка в годы правления Уэйс Хана 1418-1429 годов в Маголистане Айраты вели непрерывную вооруженную борьбу против него. Известный востоковед Василий Барльтольд, делая ссылку на тюркский источник Тарихи Рашиди, утверждает, что на берегах реки Или. Вейсхан много раз жался своим начальникам Сентайджи, сыном главного айратского предводителя того времени Тагона. Вейс дал калмыкам 61 битву, из которых только в одной одержал победу. Два раза он был взят в плен калмыками и против своего желания должен был выдать за Сентайджи свою сестру. Немного позже, в 30-х годах 15 -го века, Эссен сопровождал и активно помогал своему отцу Тагону при ликвидации давнего соперника айратов – восточно-монгольского тайши Аруктая из рода Асуд. Главным тактическим приемом ведения боевых действий с противником у кочевников традиционно было использование принципов облавной охоты. Ее суть сводилась к охвату территории, окружению и преследованию врага в определенном направлении то есть к уже подготовленной ловушке, где отряды неприятеля можно было ликвидировать либо принудить к сдаче в плен. При проведении такой тактики обязательно соблюдались незыблемые принципы военной организации, заимствованные из опыта облавной охоты на диких животных. Триадная структура войска – правое крыло, центр, левое крыло. Иерархический принцип деления воинских единиц Наличие общего руководства боевыми действиями. Талант же СН заключался в правильном использовании имевшегося к тому времени в его распоряжении специализированных военных подразделений. Как известно, в 30-е годы XV -го века происходило присоединение к аэратам хашвутов и тургутов. СН приспособил военную структуру подразделения хашвутов и тургутов к сохранившейся у аэратов того времени племенной структуре. СН, как полководец, находился в центре триадной структуры войска. Центр же имел свою структуру и включал в себя арьергардный и авангард для всего войска в воинские порядки. Так иначе построение типа клина или морды хошун. На взгляд автора, ввиду рационального использования влившихся в состав аэратов новых людских ресурсов, можно частично объяснить военный успех СНа в противостоянии с соседними кочевыми восточно-монгольскими племенами, находившиеся под руководством Аруктая, и полукочевыми народами племена, входившие в состав Восточного Магалистана. Конечно, без подтверждения письменных источников данный вывод не может быть категоричен, однако они и не опровергают наше мнение по этому поводу. Успешно завершив военные действия со своими кочевыми соседями Эсен сформировал свое внимание на оседло земледельческой империи Мин. Здесь следует отметить, что по своей военной мощи центральноазиатские кочевые соперники Эссена не имели в наличии таких огромных военных и людских ресурсов какими обладала Дальневосточная империя Мин. Китайские войска уже к тому времени при защите от осады городов активно использовали порох, хотя и и могли познакомиться с действием ручного огнестрельного оружия и артиллерии еще в XV веке, однако в этот период не особенно надежное огнестрельное оружие не производило должного впечатления на центральноазиатских Полководц. Поэтому использование пороха или наличие огнестрельного оружия у эйратов приведении приведении боевых действий XV века представляется маловероятным. Это, в свою очередь, в условиях осады снижало боевую эффективность военного снаряжения кочевников по сравнению с китайскими солдатами. Несмотря на констатацию военного преимущества империи Мин, все же не следует абсолютизировать ее потенциал. Военное ведомство империи Мин к середине 15 века имело множество пороков. Причиной некомпетентности данного ведомства являлось то, что в высшей структуре власти посредником между императором и государственным аппаратом и огромным влиянием пользовался наставник императора главный емнух ведомства ритуалов Ван Джейн. Наиболее компетентные военные чиновники были при нем смещены, охранные войска вдоль границ были в запущенном состоянии, а солдаты, несущие службу на северо-западной границе империи, находились в бедственном положении, близком к рабству. Оборонительные возможности Китайской империи были ограничены из-за всеобщей коррупции, результатом чего явилась постоянная боязнь минских пограничников вступать в сражение с неприятелем. Несмотря на сложность обстановки, используя как плюсы, так и минусы военного потенциала противоборствующих сторон СН решил вести войну на территории Минской империи. Хотя при столкновении с обществом оседлоземледельческого типа кочевники обычно избегали вступать во фронтальное сражение с более многочисленным и хорошо вооруженным войском. Несомненно. Эта кампания не являлась спонтанным решением полководца, а была тщательно продуманной операция с определенной стратегией. Задолго до начала крупной военной кампании против Китая сначала Тагоном, а затем и СН, тщательно изучали могучего противника и засылали своих разведчиков и шпионов. Изначально Тагоном, отцом СН предпринимались действия подобного характера. Минши сообщает, что Тагон угрозами и соблазнами переманивал к себе все даянские караулы для того, чтобы следить за тем, что происходит за заставами. Не исключено, что ИСН к тому времени также принимал прямое участие в координации действий при реализации данного запаха. Даянь – это округ, состоящий из монгольского населения, подконтрольный Минскому Китаю. Нанесение этого округа лежала функция охраны северных рубежей Китая. Помимо данного типа шпионажа также велась разведка через так называемые «донические миссии», которые ежегодно отправлялись в Пекин и вели торговый обмен товаров – кочевого животноводства на необходимые изделия, изготовляемые земледельческим обществом на территории Китая. Часто в состав этих посольств входили мусульманские купцы. Но самым Важным шпионом и полезным советником СН после Тумусской катастрофы 1449 года и пленения императора стал Евнух Си-Нин, который по происхождению являлся восточным монголом. При такой сложной расстановке противоборствующих сил летом 1449 года началось масштабное вторжение аэрод-монгольских войск в Китай. Аэрод-Китайскую войну можно разделить на три этапа. От 7 месяца 2014 -го года правление Джентуна до 8 месяца этого же года включает сражение Плитумы, разгром минской армии и пленение императора Жу Цидженя. Второй этап продолжался с 8 месяца 2014 года до 12 месяца девиза правления Джентуна, хромовое имя Ин Цун. Этот этап характеризуется так называемым сопровождением императора, грабежом городов, осадой столицы и неудачным исходом на север. Третий этап – с весны года вступление под девизом правления Цзинтай до лета, характеризуется новой попыткой похода на юг, проигрышем и отправкой послов с предложением о мире. В июле 1449 года началось вторжение арат-монгольских армий по трем дорогам. СН возглавляя центр армии направился в город Датун. Восточно-монгольский хан Тахтабуха возглавив левое крыло вместе с монголами, уринхайцами, атаковал Ляодун. А Джуйюнь Алак во главе правого крыла ограбил Суаньфу, осадил Ичен и кроме того отправил отдаленный кавалерийский отряд разграбить Гуанджоу сцену не пришлось долго осаждать Датун, поскольку минские военачальники и ответственные за данную территорию чиновники под командованием военного министра Евнуха Годзина решили дать генеральное сражение айратскому полководству. Битва за Датун произошла в местности Янхэ, ввиду того, что действиями китайских военачальников руководил малосведущий Ванжэнь Годзин и другие евнухи, в китайских войсках не было дисциплины. Естественно, при таких обстоятельствах китайский гарнизон потерпел поражение. Все генералы противника были схвачены Эссеном. Тем временем 16 июля император Чжу Цзэнь и евнух Ванчжэнь возглавив 500-тысячную столичную армию, вышли из Пекина навстречу арат-монгольским войскам в сторону Датуна. К их несчастью, в течение нескольких дней подряд шел сильный дождь и дул ветер. Как повествует династийная хроника, армия находилась в состоянии боязни ночью. Люди дрожали от страха. Годзин тайно предложил Джену повернуть войска назад. Несмотря на это, в начале августа император все же достиг до Туна, но разыгралась большая буря. В это время Джу Уаня Лак вторгался Ми-Инбао в север северо-запад Джен, а Шоу-Бэй Ян-Хун сбежал. шоу это военачальник в составе войск особой местности, исключительно в защитных гарнизонах. Арабские войска прошли через проход Души Душикоу. Хэй, Хэ северо-востока Бэй и Чен разгромили город Юннинчэн. И в этот момент в китайском лагере решили отступать. 3 августа Минская армия рассредоточилась на востоке. Датунский э -э помощник военачальника Годен через Цао Лина посоветовал императору отступать к столице через проход Цзиньгуань современных Бэй. При этом, как советовал он, следовало бы сохранять осторожность. От Датуна до Цзиньцзингуаня не проходили, они проходили через Вэйчжоу. Иван Чэнь предложил императору свернуть с пути и посетить его малую родину. А это еще более поспособствовало вхождению минской армии в глудь Вэйчжоу. После того, как армия прошла 14. Вань Чжэнь испугался, что солдаты лошади истопчат землю его территории. Он внезапно переменил свое решение и двинул армию на восток. 10 августа император прибыл сюаньфу. Аэрата монгольские войска атаковали армию с тыла. Хун-шуньхоу, один из княжеских титулов. И Кэджун доблестно сопротивлялся врагу, но потерпел поражение и умер. Чен-го-гун, княжеский титул, означающий основатель государства. Джу-юн и Юн-шуньбао, княжеский титул, означающий вечный и покорный. Все шоу к 40-тысячным войскам продолжали движение и прибыл в местность Яорлин, где они попали в засаду и были полностью разбиты. 13 августа минский правитель Джу Цзжэнь отступил из Сюаньфу к местности Туму, которая находилась от города Хуайлай всего в 20 лей. Минский император тогда оставался на горе Ланшань у Тумусской крепости, а армейский лагерь был разбит около крепости Туму. Крепость Туму является важной почтовой станцией, которая стояла между проходом Дзюань-Гуань и Сюаньфу. Она располагалась на западном склоне горы Ланшань. В это время с северо-запада со стороны Яорлина китайская армия подверглась нападению войска под командованием Эссена, северо-востока со стороны города Ичэна и на территории Юн-Нина атаковали минскую армию войска Жуайная Алага. Минские войска попали в очень тяжелое положение, а осматривая данную тактику, хочется отметить, что в ней применен один из популярных военно-тактических приемов центральноазиатских кочевников, именуемый «принципом двойного удара крыльев». Этот тактический прием был исключительно широко распространен у кочевников Центральной Азии и активно применялся ими даже в XVIII веке. На следующий день, 14 августа 1949 года, на рассвете айратские войска достигли крепости Туму и окружили горлу Ланшань. В официальной династийной истории Миньши сказано, Туму Находятся на возвышенности, стали копать колодцы, были глубиной в два джана, но воды не находили. Все дороги, на которых имелись источники, были захвачены врагом. Люди испытывали жажду и на следующий день враг обнаружил, что императорская армия стоит и не двигается и притворно отступил. Тогда Ваньчжэнь приказал перевести лагерь к югу. Минские войска находились без воды два дня. Как люди, так и скот испытывали жажду. Армия очень утомилась. Айратская же армия увеличивалась. 15 августа айратские войска притворно дали понять, что отступают, и послали гонца с предложением о мире. Минский Джу Цзжэнь приказал Сюэйши, титул имеющий значение ученый Цао Лину, побыстрее дать ответ и послал двух людей вместе с послом Эссена в лагерь Айратов с целью заключения мира. Ваньзжень приказал переместить военный лагерь поближе к воде. Положение в войсках было плачевным, царил беспорядок, и все двинулись на юг. Когда они прошли 3-4 ли, аэродские всадники внезапно атаковали со всех четырех сторон. Ван Ваньзжень же приказал переместить военный лагерь поближе к воде. Положение в войсках было плачевным, царил беспорядок, и все двинулись на юг. Когда они прошли 3-4 Ли, аэродские всадники внезапно атаковали со всех сторон, с яростью рубя Минскую армию и громко восклицали «Не убьем тех, кто сдается». В результате китайская армия потерпела фиаско. Минский Инзун, так иначе император Джу Цзэнь, во главе своей гвардии собирался прорвать окружение, но успеха не имел. Ему даже пришлось слезть с лошади и сидеть на земле, скрестив ноги. Его сопровождал только Евнух Синин. Император был захвачен в плен, и Сен, когда узнал о прибытии императорского экипажа, был очень изумлен и даже не поверил этому, но когда они свиделись, Сен очень вежливо общался с ним. В истории это событие было названо битвой при Туму или Тумуской катастрофой. Таким образом, удачный для Исэна исход первого этапа Айратско-Китайской войны был застигнут не только благодаря его воинскому таланту, но и благоприятным для иратской стороны природным явлением, таким как буря, дождь и так далее. К тому же Эсену благоприятствовало наличие некомпетентных и бездарных деятелей в главном штабе противника, поскольку всеми военными операциями руководили малосведующие в военном деле евнухи Годзин и Ван Цзинь. После пленения китайского императора начался второй этап войны. СН устроил совет со своими приближенными относительно судьбы своего царственного пленника. После жарких споров было решено отставить пленного императора у младшего брата СН Баяна – Тимура. Здесь СН совершил политический просчет. Именно на втором этапе войны СН полагал, что пленный император может быть козырной картой будущих мирных переговорах. Поэтому он прекратил военные действия и не сумел до конца использовать благоприятную для себя ситуацию чтобы навязать китайской стороне выгодные для ирата-монгольского государства условия мирного договора. Он упустил время, ведь он мог после победы при Туму занять китайскую столицу и установить свою власть на значительной территории Северного Китая. Вместо этого он напрасно прождал прибытие посольства из китайской столицы для заключения мира. Однако это был просчет политического характера. В военном же плане его талант полководца остается неоспоримым. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал и конечно же делитесь нашим видео. Всего доброго! Сянь мэнди Дорогие друзья, год благодарности Его Святейшеству Далай-Ламы